Привет, это Денис Михайлов, и сегодня я расскажу вам о золотом дворце в самом центре Санкт-Петербурга. Это не какое-то мифическое место, оно вполне себе существует, и каждый житель города его хоть раз, но точно видел. Встречайте, законодательное собрание Санкт-Петербурга. Возглавляет его не какой-нибудь неизвестный принц, а настоящий петроградский князь в чине полковника Вячеслав Макаров, или же демон ЗАГСа, как принято его называть. Тот, кто недавно поддержал инициативу о повышении пенсионного возраста, оправдав это тем, что Россия воюющая страна. По его мнению, люди предпенсионного возраста должны работать, чтобы сократить ущерб от санкций, абортов и войн. Недавно команда штаба решила узнать, какие закупки совершают представители законодательной власти города. И, мягко говоря, мы были возмущены тем, что увидели. Представляем вашему вниманию овальный ковер за 113 тысяч рублей. Буквально за 5 минут мы нашли в интернете точно такой же, только в несколько раз больше и почти в 3 раза дешевле. Но депутаты у нас особенные и поэтому готовы переплачивать, ведь деньги-то не из их карманов, а из наших с вами. Второе. Ковер-восьмиугольник за 288 тысяч рублей. И как полагается, чем больше дорогих ковров, тем лучше. Должно быть, полковник Макаров попросту желает обставить Мариинский дворец в советском стиле, разложив и навесив везде ковры. Ну а мы, бездуховные, только и делаем, что обращаем свое и ваше внимание на эти нереальные траты и, кажется, просто не способны оценить творческий гений Вячеслава Серафимовича. Третье. Телевизоры по 300 тысяч рублей за штуку. В общей сложности на них потратили почти миллион рублей. Это просто дорогие телевизоры в 4К, которые, скорее всего, пойдут в кабинеты Макарова и его замов. Можно ли было найти дешевле? Конечно, да. Только не в путинской России. Тот телевизор, что у вас дома, я думаю, что не сильно дороже 50 тысяч рублей. Четвертое. Пошив портьер. Четыре комплекта общей стоимостью почти 5 миллионов рублей. А сколько стоили ваши шторы из Икеи? Комплекты отличаются по стоимости. Видимо, самые дорогие Макаров отдаст тем, кто поддержал пенсионную реформу, а остальные будут довольствоваться более дешевыми вариантами. И напоследок. Вы интересовались когда-нибудь, сколько стоит чаепитие в законодательном собрании? Отвечаем. 500 тысяч рублей. Кому не хочется чая, в закупке города предусмотрен вариант с кофе. Еще раз, 500 тысяч рублей на печенье, чай и кофе. И все это вы, жители Санкт-Петербурга, оплачиваете из своих карманов. Не только хорошую зарплату председателю ЗАГСа, но и покупаете ему телевизоры за 300 тысяч, ковры по завышенной стоимости, пошив портьер и многое-многое другое. Депутатская роскошь стала чем-то обыденным для нас, чем-то, что всегда было, есть и будет. И даже, когда в стране довольно тяжелая жизнь, когда помимо падающих доходов населения в государстве повышают налоги и пенсионный возраст, при этом забирая у людей практически последнее, они не готовы отказаться от всех этих благ. Потому что денег нет на нас с вами. А на Вячеслава Серафимовича Макарова и его верных солдат из партии «Единая Россия» деньги найдутся всегда. Найдутся в нашем с вами кармане.